Да, да, да, да, я понял. Значит, всем смотреть за своими ребятишками Ребетеночек хороший. Давайте почешу. Так, ну все, поняли, да? Вот так, пошли. Все готовы? Ну все. Тогда начинаем. Так, давайте поту. Как у меня бабушка вела худ телячьей нежности. Телячьей нежности. Данюка тоже так говорит, Телячьей нежности. Да? Хорошенький мои. Бодаться готов, что ли со мной? Ну все, ладно. А то у нас простой уже пойдет. Скоро. Так, выходим. Строй можем не соблюдать, в принципе. Все аккуратно, организованы толпой. Так, подождите, подожди, куда полез? Пш -пш -пш. А чё, на нему? А, <поткрыл> ой! Тихо, я тут еще снизу завязываю. Все же против вас делают, чтобы Подождите, не подержите? Сколько? Шладко... Ну, а ты чё, подошел копье, Вот чё? Зачем тебе это надо, а? а? не увозь меня, это бить готов вздат. Кто не окатил пока был обеден вперёд. Фути, какой да? Ну все, ладно, давай потихонечку открываем вообще раньше вот в израиле якобы подожди якобы даже сейчас такое что пастух ты не сзади идет а спереди хорошенький что-то у нее с ногами давай, давай Все, ребятишки выходим Oh yeah. Понюхала, видать, не шла. Ну, что стоять, арат, приходи.